Город Гнила. 1998 год. Отец отвел меня и Тауланом, моего старшего брата, в местную футбольную школу. Тренер долго смотрел на наше мастерство. Брата все или сразу, а чтобы меня приняли, отец долго разговаривал с трикером. Я был младший, на год всей команды. Недолго мы играли в одной команде, пока семья не приняла решение переехать в Швейцарию. На дворе был 2002 год. Переехав в базу, мы решили опять заняться футболом. Правда, уровень как игроков и команд был намного выше, чем после. Уровень жизни отличался в Швейцарии. Мне с Тауланом здесь очень нравилось. И там школа, а потом все время проводили на футбольных готовках. Братья должны держаться вместе. Вот мы и поддерживаем этот круг. 2008 год. Тренер принимает решение перевести нас во вторую команду. Перед чемпионатом мира до 17 лет. Дани Рисер, главный тренер сборной на Швейцарии, начал просматривать игроков, и брат уже попал в список. Моя надежда была только на расширенных состав. Перед самим чемпионатом Европы 2009 года Гао Лан уже стал основным защитником резерва базы, а мне места пока не находилось. Но отец научил меня не а искренне радуется первым братом, упорно тренироваться и ждать своего момента. В последний день заявки мне звонит помощник тренера и сообщает «Гранит, собирай вещи, ты едешь на чемпионат мира». Я безумно обрадовался. На тренировках не жалел ни себя, ни соперника. Потому рисер и сделал ставку на меня. Я в основе. Через меня строится игра. После первой игры Дани подошел ко мне по трибунном помещении и сказал: Гранит, ты слишком молод, чтобы на тебя надеяться. Но я верю в твой талант, и ты должен помочь этой команде выиграть. После таких слов в тот день я не мог заснуть. Они произвели меня сильное впечатление. До сих пор, вспоминая их, у меня идут мурашки по всему телу. И после мы выиграем чемпионат мира 2009 года. По приезду в Базель уже меня вызывает потенциальной звезда. В том же году дебют за Базель и первая встреча с Торстома Фринксом. Собрав всю команду, где половина игроков были юные парни и молодежки, или из клубов местного чемпионата, он сказал, что научит нас побеждать. Но чтобы научить этому, мы должны верить и биться за победу в каждом матче. Принц отличный тренер. Он верил в молодых и прощал нам многое. Таулан, перейдя в основу, часто любил вечером после тренировки или перед игрой пойти в клуб или погулять. Торстон всегда знал, с кем он ходил и во сколько они вернулись. Ничего не говорил. Но после матча в понедельник он мог каждого провинившегося отправить бегать. По 20-30 километров. Он много требовал, но всегда был за нас. Любое спорное решение арбитра и Фринг срывался. Будто я сзади на углу поля не врезал по ногам нападающего. Он безумно нас любил, как и мы его прошлый сезон выигрался удачно чемпионы швейцарии далеко забрались в розыгрыше лиги чемпионов но я уже чувствовал чтобы развиваться нужно переходить вот только куда манчестер челси бавария много кто интересовался но я хотел играть сразу и приносить уже сейчас помощь команде да пускай молодой. и пускай всего 19.